Всем привет ребят, микрофона снова Максим, и сегодня я расскажу про все самое интересное, что происходило вокруг Counter-Strike а за последнее время и парочку находок касательно будущих обновлений. Перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! В начале февраля в CSGO вышло на первый взгляд не очень примечательное обновление с добавлением новой капсулы наклеек. Самые крутые из них это естественно горящий Тэшник и наклейка в блокнот. Однако, если покопаться поглубже, можно найти несколько интересных штучек. К примеру, мой подписчик Блик случайно обнаружил довольно важное обновление античита в DL файле движка. Очень, грубо говоря, теперь движок считывает и логирует пичь, яв и рол значения в новых переменных. Сказать, для чего конкретно это проверяется, довольно затруднительно. Однако самым очевидным предположением была бы борьба с автоаимом, доводкой и крутилками. Продавай свои скины!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 и по своей реферальной ссылке, ты будешь получать по 2% с каждой продажи, sellyourskins.com, ссылка в описании. Также за день до выхода этого обновления разработчики добавили новую закрытую ветку под названием PLX Test. И если с 40 веткой было проще подметить связь с API рендеринга Вулкан, так как перевернув получится VKR или же Вулкан Рендер, то вот перевернуть PLX значение XLP не очень понятно. На помощь примчались англоязычные ребята под моим постом в Твиттере. Коллективно все пришли к выводу, что PLX может означать Low Profile Electronics. Зачастую это обозначение используют для ноутбуков, Слэш-портативных устройств. И в контексте скоро выходящего портативного компьютера от Valve на базе Linux можно предположить, что это тестовое обновление с оптимизацией для Steam Deck. Однако, если оптимизацию завезут в принципе для всех мобильных устройств, то люди, которые сейчас играют на слабеньких ноутбуках, тоже смогут увидеть потенциальную разницу. Также в новых конфигурационных файлах для контроллеров Steam Input появились два новых упоминания странных строчек Knockout и Sprint. Под спринтом само собой подразумевается быстрый бег, однако в CSGO его нет, и, судя по всему, это может быть остаток от игр Half-Life. А под кнокаутом может иметься в виду нокаут в батл рояле Опасная зона ⁇ либо какая-то физическая дача на самом контроллере. И узнать точно, что же это такое, получится только после выхода Steam Deck в массы. Что интересно, сразу после появления нового кейса ⁇ грезы и кошмары ⁇ онлайн CSGO почти подскочил до привычного миллиона одновременных игроков и пока цена на кейс не упала ниже 3 долларов, все казуальные режимы были забиты подозрительными игроками, которые вели себя совсем как боты. Ну что самое страшное, мне репортили случаи, когда сразу после входа на такой сервер ботов, против вас моментально начиналось голосование и тупо кикало сервера. Честно говоря, после того, что происходило и происходит в Sim Fortress 2 с нашествием ботов, такие прецеденты немного пугают, лишь бы это просто не повторилось. Диджитал-художник из России поделился прогрессом создания Концепт арта в фотореалистичной графике для CSGO. По словам Артема Хорчева, ему захотелось увидеть, как выглядела бы знакомая всем локация, если ее собрать в виде композиции из объектов реального мира. Честно говоря, когда мне впервые скинули этот скриншот без контекста, я подумал, что это какая-то полноценно воссозданная сцена на каком-нибудь Unreal Engine 5, используя технологию нанитов. Результат получился гипер крутой и на мой взгляд, подобная работа незаслуженно получила такое маленькое количество просмотров и огласки мне кажется, что именно так люди представляют себе графику CS когда речь заходит о переходе игры на Source 2. И что еще более забавно, несколько людей проспамили мне эта картинка якобы как утечкой будущего обновления, что еще раз подтверждает правдоподобность проделанной работы. После многих лет ожидания, Фикул наконец-то выпустил мажорное обновление для редактора карт Hammer++. Для тех кто вдруг не знает, в оригинальном хаммере от Valve отсутствует множество полезных функций и крутых наворотов. Цель Hammer++ перенести все эти приколы со второго сорса на первый. Сама по себе эта модификация существует уже несколько лет, однако что примечательно, поддержка для CSGO появилась только сейчас. Из самых важных и полезных нововведений можно отметить, перед просмотром скайбокса или внешней стороны вашей карты прямо в редакторе, что облегчит создание эффекта единой и бесшовной локации. Сохранение группы объектов в один инстанс, с помощью которого можно буквально в один клик дублировать готовые здания или даже целые локации без необходимости выбирать каждый миш или проб по отдельности. Множество графических улучшений по типу предпросмотра финального освещения на карте в реальном времени, отображение всех видов партиклов или же эффектов, физическая симуляция веревок и что самое крутое, физическая симуляция самих пропов. То есть, вместо того чтобы расставлять визуальный мусор самостоятельно, можно просто включить симуляцию кучи объектов и они сами упадут так как должны. Отдельно хотелось бы отметить обновленный браузер моделей партиклов и материалов, так как после того как я привык к инструментарию второго сорса, смотреть на устаревшие оригинальные инструменты валв без крови из глаз просто невозможно. Если вы давно хотели вкатиться в комьюнити мапперов для CSGO, сейчас будет самое подходящее время. Параллельно с этим разработчики CSGO анонсировали новый мажор, который пройдет с 9 по 22 мая в Бельгии. Оператором в очередной раз выступит PGL, которого неоднократно критиковали за качество проведенных мероприятий, но судя по всему, Valve просто удобнее работать с кем-то уже проверенным. Официальный призовой фонд от Valve был уменьшен в два раза, 1 миллион долларов вместо двух, что косно говорит о планах компании провести еще один мажор во второй половине года. На фоне окончания операции в конце февраля сразу несколько известных мапперов запостили анонсы своих новых проектов. В их числе карта Лур, действия которые разворачиваются на тайской рыболовной промышленности после рейда морских пиратов. Город Сан-Джоан, который подвергся атаке на известные туристические достопримечательности в виде старой испанской крепости и статуи на центральной площади. Боярд, где т обнаружили тайную станцию цифрового вещания спецслужб прямо в форте наполеоновской эпохи посреди моря. И обновление на новой карте для опасной зоны под названием Vineyard с экспериментальными геймплейными механиками и работающим лифтом. Эту карту делали создатели официально добавленного Frostbite, так что проект такого качества точно не пройдет мимо глаз Valve. К слову, ротации карт не было уже несколько месяцев, так что после окончания операции стоит ожидать относительно крупное обновление. Команда разработчиков Classic Offensive поделилась новым дев блогом. В нем в основном речь идет о обновлении ремейка Dust 2 Несмотря на обновленный и доработный визуал, авторы стараются не отходить слишком далеко от первоисточника и воссоздавать те самые ощущения лиминального пространства из Counter-Strike 1.6. Особенно наглядно это выглядит на подъеме к Apple 2, который выглядит совсем уж узким по сравнению с CS GO. Также разработчики решили внести небольшие изменения и добавить один проход между медом и спуском с Т базы. Важно подметить, что этот проход активируется только в дезматч режиме, и в соревновательной игре с целью сохранения оригинального баланса проход естественно останется закрытым. Ну и наконец-то был обновлен P90, и теперь магазин стал прозрачным и видно как сама пружинка выталкивает патроны к... Патрона приемнику, патрона стрелялки. Вот этой штуке, короче, которая пуляет пульки. Обязательно посмотри прошлое видео, где я рассказываю о новом Counter-Strike на Unreal Engine 4. И не забывай поддерживать меня, подписывайся на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!